Здрасте, давно у нас не было необычных тайтлов, а то все иссекает, да исякая. Первое видео на этом канале, которое собрало хоть какие-то просмотры, было пересказом семьи шпиона. Я напряг свой мозг и вспомнил, что за год до выхода этого Бенгера вышло похожее аниме. Его также разобрали на мемы и хайпили в интернете. Итак, путь домохозяина. Тайтл начинается с очень бодрого опенинга, который даже в какой-то степени настраивает на экшен. Но потом начинается само аниме. И во-первых, мы понимаем, что тут всего 5 серий. Серьезно, 5? Ладно, будем считать, что Netflix тогда только учился делать аниме, а во-вторых, тут очень странная анима как будто авторы просто покрасили страницы из манги и анимировали рты. Не верите мне? А вы почитайте оригинал. Кстати, у моих друзей из читай город как раз эксклюзивно выходит второй том пути домохозяина. Серьезно, его до конца февраля нигде больше не купить. А я знаю, что большинство из вас не досматривают аниме до конца, а сразу идут читать мангу. Ведь там сюжета больше. Ну вот как раз и узнаете, сможет ли самый крутой якудзы сменить уличные разборки на борьбу с готовкой и пылью. Манга доступна в интернет-магазине читай город в супер обложке. Также на сайте вы можете найти огромное количество других тайтлов из Японии и только. А перейдя на страницу предзаказов, вам откроется целый мир будущих релизов и вышеупомянутая семья шпионов и супер расхайпленные токийские мстители и даже классика в виде манги по Шаманкингу. То даже маньхуа есть. Если же вам хочется чего-то уникального, то вы можете заказать книги с автографом. Думаю, это будет отличным подарком себе в коллекцию. У Читай Города есть доставка по всей России, причем заказ вы можете забрать как в обычном магазине Читай Город, так и в пункте выдачи. А еще у Читай Города простая и выгодная программа лояльности. За заказ или отзыв вы получаете бонусные баллы, которыми Можете оплатить до 100 процентов от суммы следующей покупки. Ну а если вы совсем не знаете, чего хотите, то для вас есть страничка с акциями от «Читай Города. Там вы точно найдете что-нибудь интересное по выгодной цене. По моему промокоду Animar вы получите скидку 20 процентов на все товары, кроме предзаказов и манги Путь домохозяина том 2, так как они и так идут по специальной цене. Промокод действителен только до 28 февраля, поэтому поторопитесь и успейте зацепить что-нибудь крутое в свою коллекцию. Все ссылочки я оставил в описании. А мы продолжаем. Нас знакомит с главным героем по имени Тацу. Он был самый опасный якудзу в токио по прозвищу бессмертный дракон но сейчас он просто домохозяин который приготовил обед для своей жены правда она его не взяла с собой потому что отторопилась Тацу решил нагнать ее но попал в руки к мусорам от которых наш герой откупился купоном на скидку а это вот такое аниме но ну, окей затем к нашему герою пришел коми вояжер какое же тупое слово который продает ножи и меня немного триггернуло потому что в юношестве я купил у такого вот дядьки набор ножей они кстати оказались довольно хорошими но родители все равно меня наругали в общем беспринципный мужик пытается в три дорого продать Ножи Тацу, но из-за сильного страха перед Якудзой у него это не очень-то и выходит. А наш герой решил протестить ножики и приготовил рубленный биштекс, который оказался настолько вкусным, что мужик решил сменить работу на более спокойную. Затем знакомится с бывшим подчиненным Татсу по имени Масса. Парнишка случайно замечает босса и начинает до него докапываться. Мол, вы где пропадали? В итоге Тацу говорит, что он теперь домохозяин, и они вместе попадают на урок по домоводству. Масса не может смириться с новым стилем жизни босса и начинает буянить, за что и получает по лицу. Далее наш тацу отправляется на распродажу. А это очень опасно. Место. Посмотрите видосы из Америки на Черную Пятницу. По пути в торговый центр наш герой случайно влетает в машину босса другой семьи, который как раз обсуждал, как бы он отомстил тацу. Начинается погоня, в ходе которой челы, сами того не понимая, начали помогать нашему герою. В итоге босс так и не смог убить тацу, так как тот подарил ему перчатки, которые напомнили гангстеру о матери. Согласен с пересказкой звучит тупо, но в анимешке это было довольно мило. Затем наш герой покупает для своей жены фигурку и специальное издание популярного в этом мире аниме Криминальная полиция. Оказывается, у Мику так зовут его жену день рождения. Правда, Выясняется, что у него уже есть такое издание. Тацу в тильте и хочет отрезать себе палец в знак извинения, но жена не позволила. А дальше идет небольшой эпизод про охреневшего кота по имени Гин. Для начала он докапывается до муравьев, потом он пристает к воробьям, затем к лягушке. И под конец он натыкается на здоровенную собаку по имени Элизабет, которая запуталась в собственном мошеннике. И наш шерстяной не только не помог ей, а еще больше запутал собачку. Короче, типичный кот. Кстати, на этом заканчивается первая серия. И думаю, вы поняли, что это аниме состоит из множества мелких случаев из жизни нашего героя. А технически я пересказал целых шесть эпизодов. Я же не виноват, что они идут по 2-3 минуты. Ладно, на штатцу прибирается в квартире к приходу босса, и у него появляется первый ученик, а именно робот-пылесос, которому он доверяет уборку одной из комнат. Вот только Гин, как типичный кот, не очень, дружит с техникой, поэтому в ходе конфузы он разгромил пол квартиры. Тут приходит босс, в оказалась пожилая женщина из клуба домохозяек, и видит полумертого тацу. Это, кстати, самый популярный прием в этом аниме. Затем нашего героя просят посидеть с соседским ребенком. Плохо нарисованный пацан, конечно же, боится оставаться наедине с опасным преступником. Это то же самое, когда ты с единицы. К его друзьям, а там обязательно есть хотя бы один мутный тип. В общем, тацу сначала подкупил пацана печеньками, но затем все испортил с торперскими азартными играми. Но хоть не казик на твиче, пришлось опять подкупить малого. На этот раз фигурка из криминальной полиции. Правда, чел ее тут же сломал, и тацу пришлось похоронить фигурку. Он же якудза. Далее нас ждет еще один эпизод с масса. Его, короче, тормознули местные гэнгста. Предстоит драка. А наш белобрысый начинает гуглить, как драться против толпы. Признаюсь, на этом моменте я хихикнул. Можете хейтить меня, мне нечего стесняться. Мимо как раз проходил Татсу и принял по участие в драке его и деревях и огрели и ножом попытались пырнуть но ничего не вышло в итоге ребята дали заднюю а масса решил принять путь домохозяина они кстати стульчик сделали не знаю зачем вам эта информация а наш татсу вдруг заметил что поправился он начал заниматься физкультурой дома но жена быстро выгнала его в спортзал так как в хате и так места мало татсу как домохозяин конечно же влился в коллектив к другим домохозяйкам с их dance аэробика йога и прочей странной физической активностью ну и конечно же наш герой случайно заглянул в женскую раздевалку без таких моментов анимешники не смотрят аниме далее она. Наша парочка отправилась за покупками. Тацу запрещает Мику покупать всякие прикольные штуки, типа газировки, видеоигры, фигура. Тут же выясняется, что некоторые люди боятся нашего Якудзу. Мику решает приодеть муженька, но в итоге все равно получается гангстер из фильмов 80-х. Однако ситуацию спасает Розовый Фартук с персонажами из криминальной полиции. Ну, во всяком случае, этой парочке так кажется. Люди-то понимают, что это кринж. А затем нас ждет еще один шерстяной прикол. Короче, Гин пришел к другому коту в дом и начал какать прямо у него на лужайке. В общем-то, это весь прикол. И да, я посмеялся с этого отстаньте. Следом нам показывают еще... Одного супергангса по имени Тарадзиро. Он только откинулся с зоны и теперь работают в фургончиках, где делают блинчики. У них с Татсу сразу завязался батл. Мол, кто круче десерты делает. Победитель, правда, так и не нашелся, так как по сути эти двое нахрен никому не нужны. Затем наша парочка идет покупать машину. И если бы это происходило в России, то получился бы забавный скетч про автоподбор. Ну, вы знаете, на Ютубе такого много. Но это же Япония, там все машины новые, поэтому ребята просто выбирают семейную тачку. Ничего интересного. С Татсу делает тест-драйв кубика на колесах. Серьезно, что это за форм-фактор? И тут у героя начинается дикая победа. Паранойя. Мол, все вокруг враги и хотят его убить, хотя раньше такого не было. Шутки шутками, но я слежу за сюжетом мало. В общем, тачку они не купили. Затем на штат Масса сталкиваются с грязным бельем. В прямом смысле этого слова. Это, кстати, довольно полезный эпизод для всех ребят, кто только входит во взрослую жизнь. Не стирайте белые цветные вещи одновременно, замачивайте перед стиркой сложные пятна. Правильно подбирайте температуру для стирки, иначе ваши вещи сядут. Полезное аниме. Далее выясняется, что у нашего героя слишком много хобби, и места в доме для них уже нет. Мику заставляют мужа продать ненужные вещи на местной распродаже герой со скрипом соглашается на ярмарке конечно же нарисовываются бандиты которые хотят крышевать это мероприятие однако Тацу вызывает их побазарить глава этих отморозков узнал бессмертного дракона и его ноги начали сильно трястись от страха в итоге ребята дали заднюю а тацу подарил им всякие штуки для дома мусора тем временем не перестают следить за нашим героем а он как раз что-то выращивает у себя дома ну копы и подумали что это запрещенные вещества началась слежка за тацу легавые проследили за якут за и молодой решил что пора брать бандитов с поличным они ворвались из заведения и обнаружили, что это просто день рождения главы клуба домохозяек. Копы, конечно, попытались докопаться до Тацу, но все, что у него было с собой, это базилик и ароматические цветочки в подарок главе. Кстати, на штатцию еще и на волейбол ходит, опять же с другими домохозяйками. Вдруг объявляется другая команда и вызывает домохозяйк на товарищский матч. Ими оказывается банда медведей, и это тоже якудзы, и их босс занимается волейболом, чтобы похудеть. А еще, возможно, он на волейбол посмотрел, оно капец популярное в Японии. В общем, происходит мощная заруба, в которой домохозяйки проигрывают. Но это, на удивление, сплотило обе команды. Затем наша парочка отправляется по своим житейским делам. И везде тацу делает что-то странное и даже немного подозрительное. Но оказывается, что он просто собирает наклейки, чтобы участвовать в лотерее. Тацу уже в десятый раз пробует свою удачу, но так и не получает свой заветный пылесос Дайсон. Зато он выиграл смешную собаку. Затем нас знакомят с родителями Мику. Они случайно зашли в гости к молодым, и мы сразу понимаем, что родители в целом хорошо относятся к тацу. Правда, отец Мику никак не может найти точки соприкосновения с Дитьком, поэтому они решают побросать друг другу мяч. Никогда не понимал этого прикола. Я вот, например, с Бати на компых. И в CS 1.6 играл. А не вот это вот ваша фигня. Ладно, на самом деле это помогло мужикам сблизиться. Так прозвучало странно, но вы поняли. Затем идет битва Тацу и Мику против таракана. Угадайте, кто победил? Да, через ноги победил. Но потом они зажгли цитрусовую аромасвечку и таракан убежал. Что-то я никогда не слышал о таком методе. Если у тебя дома таракана, надо дезинсекторов вызывать, а не свечки жечь. Далее на штатсу притворяется Санты для детишек, что у него выходит очень-очень-очень плохо. А все его подарки это хавчик. Сейчас, в 27 лет, я бы такому очень обрадовался. Но лет Всем мне хавчик нахрен не упал. Мне нужны были роботы, тачки, пушки, лего в конце концов. Если бы мне собаку подарили, я бы вообще умер от отчасти. Ладно, что-то я отошел от темы. Хотя это такое аниме, тут можно. А наш татсу тем временем устроился на подработку в кафе, чтобы заработать немного денег на подарок жене. Туда сразу пришли два гэнгста, которые, как и многие люди, на самом деле любят милые вещи. Тут и латы с котиком, и омлет с надписью Гангстер, и большое парфе. Короче, все прошло хорошо. Затем Тацу радует свою жену после тяжелого рабочего дня. Тут и вкусная еда, и освежающий лимоне. Массажер для головы, грелка для ног, пупырчатая пленка и даже котик в руках полный балдеж. Затем назнакомился с еще одним боссом криминальной семьи. Ее зовут Хибари Тори, и ее семья развалилась. Поэтому теперь она вынуждена работать в продуктовом магазине, куда я пришел наш с вами Тацу. Девушка оказалась довольно гордой, но при этом ответственной. Она признала свою ошибку, когда случайно два раза пробила один и тот же товар. А еще я посмеялся с того, что тацу ходит в магазин с эко-сумкой. Ведь я и сам так делаю. Йоу, шопер, это круто! Когда-нибудь я свой анимощный шопер выпущу. Ладно, тем временем Мику и Масса пытаются подготовить вечеринку в честь дня рождения Татсу. Однако эти два криворуких создания даже с салатиками не справились, поэтому герою пришлось все переделать за них. Но главное это внимание со стороны близких, поэтому все хорошо. И наконец нас ждет финал. Татсу приходит на встречу со своим прошлым боссом, который гуляет со смешной собачкой. Мужики разговаривают о жизни, а затем в парк приходят знакомые Татсу. Они тоже гуляют с собаками и замечают, что у босса худенький пес. Оказывается, тот почему-то отказывается кушать, из-за чего теряет веси. Наш герой, недолго думая, делает потрясающее блюдо для собак. Я же сам его захотел есть Пес, конечно же, радостно кушает. А босс решает не тревожить Тацу и дать ему жить обычной жизнью домохозяина. Однако получится у него или нет, мы узнаем только во втором сезоне, который, кстати, тоже состоит из пяти серий. Ну или можете мангу прочитать. Ссылочку на читай город я все равно оставил в описании. Получилось довольно смешное и недолгое аниме. Можете глянуть где-то за обедом или за ужином. Не напряжно и местами смешно. На этом, кстати, все. С вас, как обычно, лайки, подписки, комменты. С меня новые видео и еще больше контента в телеграм-канале. Ссылочка в описании. На этом точно все еще увидимся пока